Ой, здрасте! Давно не виделись. И давно не было этого формата на моем канале. Всем привет, ребят! С вами я, Макс. Меня еще же клечут Иисус, Иисус, Джессус, Хесус, Иисус и как только меня не называют. Я же привык, что на самом деле меня называют уже Иисус, хотя я не джесс Диен, потому что. Джесус более популярен и при имени, при, при, при том, когда вы слышите имя Джесус, да, вы сразу ассоциируете это имя с кем, правильно, с стримером, блогером Джесуса Эвиджиен. Ладно, не об этом сегодня, сегодня, ребят, история. История из моей жизни, которую я недавно вспомнил, произошла в начале этого года, да-да. Я тогда работал в кальянной. Да, если кто не знает, я по неофициальной профессии кальянщик. Я уже больше года этим занимаюсь. Я работал в кальянной, и все было нормально. Я чем-то занимался за баром, а в местах, где обычно сидят гости, сидели гости. И вот в один такой момент я сижу, никого не трогаю. Пришли ребята, их там было что ли трое или четверо человек, я уже честно не помню, пришли сели за стол заказали кальян заказали чай кажется а я получается сделал им чай сделал им кальян все вынес все ушел по своим делам дальше они сидят курят общаются не знаю они, кажется они а они выпивали еще пиво точно вот я прямо сейчас понимаете сейчас вспомнил они заказывали у нас пиво да у нас там было пиво я вынес им то ли 3, то ли 4. Короче, они где-то нарыло, выжили, где-то по 0. Нет, не по 0,5, по литру. Где-то нарыло по литру. И все, получается, конец их посиделок. У них там оставалось что-то 15, что ли, или 10 минут. И я им сказал об этом. Ухожу дальше за бар, все. И что-то стою за баром, что-то да, вот, что делаю. Слышу, сзади. Шаги, какой-то шум. Я что-то сначала не обратил внимания, подумал, ну, может, директор. Ладно, типа, похуй. Занимаюсь дальше своими делами, потом поворачиваюсь. Знаете, что я увидел? Чувак. У нас, короче, чтобы вы понимали. Вот у меня есть барная зона. Да? Вот, примерно вот по грудь мне... Ладно, чуть-чуть ниже, то есть я сейчас на носке стал. Где-то вот посюда мне был бар. Ну это просто, чтобы вы понимали, да. Идет бар, да. Идет стена, вот вот стена. И вот э, вниз по этой стене стоит э, картонная огромная коробка из под, э, наверное, из под какого-нибудь холодильника, я не знаю, но она была здоровая, короче. Мы её использовали как мусорку. И вот я поворачиваюсь, смотрю в сторону мусорки. И там чувак, который сидел за столом с ребятами, которые пили, курили кальян, снимает с себя штаны, поворачивается жопой к этой мусорке. И еще чуть-чуть, и он начал туда срать. Я, конечно, от сия действия, мягко говоря, Охуел Но Я начал на него орать Сказал, что это не туалет Начал его материть Начал выгонять его Он не успел начать Свои э, действия Одел штаны обратно Застегнулся Я ему сказал, чтобы он вышел Я опять отвернулся и знаете, что я услышал после того, как я опять отвернулся? Буквально через секунд 15, наверное, как я отвернулся, я слышу, как он начал сать в мусорку. И я поворачиваюсь, и он стоит и сыт в мусорку. Сука. Я тогда был в таком... Ахуе Что словами не передать Вы просто представьте Вы стоите на работе К вам за бар заходит какой-то Левый чувак, клиент Гость, как иначе, как хотите Называйте, и начинает Ссать вашу мусорку Небольшая поправочка, ребят Вставочка такая вот резкая Высотой, эта коробка была Где-то примерно по Ляшке Чуть выше ляшек скажем так, вот. А мы возвращаемся обратно. И ладно бы еще она была пластмассовая, но во-первых, на тот момент в мусорке не было пакета и коробка, блять, картонная. Что происходит с картонной коробкой, когда она промокает? Правильно, она намокает, размягчается и рвется. И знаете что? Весь пол был, сука, зассан. После этого ребята, кстати, больше не заходили. Ну, и я, в принципе, там больше не работаю. Чтобы вы понимали, я в таком ахуе, что мне эта хуйня даже приснилась недавно. Я себе спокойно спал, и мне приснилось то, как этот чувак заходит ко мне за бар и начинает ссать. Мне кажется, это какая-то боязнь у меня теперь. Что на моей новой работе А я сейчас снова работаю кальянщиком Кто-то зайдет и начнет ссать Мою мусорку, сука Это Это, это, это начинает Быть какой-то фобией, что ли, я не знаю Короче, это страшно И в избежание Комментариев о том, почему Ты не закрыл дверь, или там Почему не опустил э, Вот этот вот э, Как это херня, стол, короче, чтобы никто не мог Проходить, дверь была закрыта Ребят, ну она не закрывается ни на ключ, ни на что, она просто прикрывается и все. И вот он ее открыл, и он зашел, и он сделал свои дела, сука. А мне потом пришлось это убирать. Я сказал об этом директору. Директор ничего не сделал. Не попросил с них никакой штраф. Ничего абсолютно. Просто сказал, чтобы они его забрали и все. Такое чувство, будто... Директор знает, что это такое, и сам так когда-то делал. Но я ничего, конечно, говорить не буду, я не знаю. Но на этом, ребят, моя история подошла к концу, да. Очень, очень, сука, давно я не делал вот этот вот формат моей истории, не выкладывал никакие истории. Я постараюсь вспомнить... Сука. Я постараюсь вспомнить еще какие-нибудь истории из своей жизни и вот так вот записывать. Этот видос я вообще снял на самом деле для того, чтобы разбавить канал хоть чем-то в преддверии большого видео. Большого, которое я очень долго записывал, долго снимал. Но об этом вы узнаете уже совсем скоро. Всем удачи, всем пока.